Вот. Следующий путь э, получения прибыли это инвестиции, это когда у вас есть свободные деньги, ключевое слово свободные деньги, не занятые где-то там в банке, вы их э, вкладываете под проценты и получаете прибыль. Ну, как бы сейчас модно вкладывать под большие сумасшедшие проценты. Через интернет можно найти кучу всяких фондов, в том числе и криптовалют. Ой, смех, конечно. Люди идут в банк, берут деньги в долг, продают машины, некоторые там чудики продают квартиры. Некоторые берут деньги у мужа, у папы и так далее и вкладывают их в валюту. Не очень разбираясь в этой области. И, скажем так, рынок не всегда идет вверх он иногда идет вниз. И иногда покупать можно валюту на этапе, при которой она на пике, скажем так, своей стоимости. И человек не всегда в этом разбирается. И человек, который вас, вам эту тему продает, да, ну, грубо говоря, там, биржа или какой-то там консультант, он не гарантирует вам своими деньгами, что он вот вам там, даст эту прибыль. Да, он, как правило, просто вам продал эту модель зарабатывания денег. И поэтому инвестиции – это когда у вас есть свободные деньги, свои, скорее всего, получаемые от бизнеса. Например, вы сдаете там квартира 10 штук, своих. Да, и вы, получите, и вы эти деньги вкладываете в какой-то процесс, который работает на вас, да, например. Вот. И это, это, это вот не 50 долларов копить, понимаете это не 50 долларов вложить под 100 процентов в день то есть это бред вообще то есть вот этим не надо себя обманывать что вы где-то там инвестируете Инвестиция, когда вы вкладываете свои деньги а, в то что будет работать на вас и приносить вам а, постепенно все больше и больше прибыли вот и нормальные а, предприниматели обязательно потом инвестируют для того чтобы меньше работать в бизнесе а больше сделать так чтобы их деньги работали на них но очень многим промыли мозги на тему инвестирования что это круто, это престижно, давайте вкладывать деньги. Пожалуйста, не надо смотреть на это уж прям совсем, как любая инвестиция принесет прибыль. Нет. Большинство инвестиций принесут вам убытки. И только часть принесет прибыль. И все, кто говорят иначе, часто лгут. Потому что они зарабатывают на том, что вы вкладываете деньги. Поэтому инвестиции – это процесс требующих ваших мозгов которым нужно разобраться, куда вы вкладываете, что происходит с деньгами, почему они увеличиваются, понимаете, то есть не просто какая-то там на, фикция, да? то есть это должно быть что-то, в чем вы разбираетесь, поэтому нельзя вкладывать деньги, в которых, э, в которых вы не вкладываете.